8 апреля батая и у нас в городе мягкий карантин, но с завтрашнего дня город готовится уже закрыть на въезд и выезд, ставят блокпосты. Мне нужно съездить на работу, есть одно рабочее задание, установить камеру на таймлапс, пока парк закрыт. По пути, наверное, пройду, посмотрю ну город, какие места еще доступны, со всеми мерами осторожно осторожности. У нас в фонда санитарная обработка, товарищ с санитарным раствором. О, у него еще баллон какой-то с электричеством, опрыскивает все. Ну, это хорошо, заботится о нас, беспокоится. Администрация Кондо заказала санобработку, не знаю, как его назвать, от коронавируса. Он ходит урны, обрыскивает. Хожу за ним через все корпуса, как дурак. Ну, Кому-то доставка тест Лотос поехала. Все заказывают себе delivery. Из магазинов, чтобы никуда как можно меньше ходить, выходить из дома. Обратил внимание, что скорость трафика в городе увеличилась местами. Особенно на таких прямых дорогах. Возможно, это связано с тем, что машин стало меньше. И лихачи начали разгоняться кое-где побыстрее. Заправочка. Открыто. Бензин, кстати, подешевел. Просто у меня нет слов. <с> Цензурных. Но не возмущение, а радости. Насколько подешевел бензин. Полный бак у меня выйдет. Насколько? На 70? Обалдеть. А когда выходил на 120. Ложу с собой дезинфектор в кармашке. Специально подъехал вам показать цены на заправке. 9, литр 95 стоит 18,27. А литр 91 18. Еще месяц назад это стоило за литр 28 бат 29. Цены упали вообще просто колоссально. Такие цены на заправках, наверное, были последний раз лет 10 назад. И это крайне интересно. Всегда в Таиланде так происходит. Если падают цены на нефть мировые, то в Таиланде на заправках снижаются цены на бензин. И это правильно. Бензин сейчас настолько дешевый, что прям хочется куда-то ездить на дальние расстояния, на другой конец страны. Но ситуация с коронавирусом не дает. Поехали бы, да нельзя. Мы в плане того, что закрывают некоторые районы Таиланда, а завтрашнего дня вот Паттайю закроют. Ну и потому, что нужно быть самосознательными и быть ответственными не только за себя, но и за других. Раз правительство просит прекратить перемещение, значит, ну, надо послушаться, иначе будет хуже. Нам всем же. Хоть какой бы бензин не был дешевый, но сидим дома и в своем городе, как минимум, с той стороны шатер, то есть въезд в город будут перекрывать. Ну и здесь полицейская будка будут перекрывать выезд из города. Вон запаслись уже конусами завтрашнего дня. Здравствуйте, Савадикаб! Хо -хо -хо. Листовой ой, засыпано Подметать не для кого Незачем пока что Красиво, мне нравится Поливалочки работают Чтобы трава не высохла За время Простоя парка Непривычно видеть парк таким пустым Людей нет Только охрана не, Видно, что тут еще все-таки Периодически работают там вот Горки обслуживают Вау! Смотрите. Нужно назвать видео «Гуляю по заброшенному парку». Люди! Ау! А -а -а! А -а -а! Парк законсервирован на период карантина. Людей нет. Есть только охрана. Приезжают еще а, сервисное обслуживание. Работают с горками, чистят, полируют. Вода выключена везде. Вот множе, многие горки накрыты специально, чтобы от солнца не выгорали. Только охрана вот делает обход. на эту камеру, наверное, не видно, там пошел человек. Тишина. Только птицы поют. Всяко скрипит от ветра. Обычно здесь все наполнено криками, ором постоянным. Даже если не в парке находишься, а в офисе. Вот тут заросший офис. Кстати, скоро, наверное, все зарастет. Если так дальше продолжится, будет такой парк в джунглях. Даже когда сидишь в офисе, на днем, пока парк работает, слышно, как орут люди на горках. А сейчас тихо. Непривычно. Не скрипи. Люблю я фильмы после апокалипсиса. Но лучше бы, если бы парк работал. Та-дам! Приколхозил. Здесь у меня удлинитель с розеточкой. Заизолировал. Гопрошечка. Пишется таймлапс. Буду снимать, как растет зелень в парке. Ну все, поработал. Зажарился ужас. Весь вспотел. О! Открыто. Здесь что-то есть, потому что я ее закрывал. На самом деле, как я сказал, тут есть еще технари, которые занимаются обслуживанием горок. Вынуждены закрытый парк. Это отличный повод для того, чтобы все подчинить, подшаманить. Чтобы все работало. Собака, собака. Ходят бедные собаки, худые по всей патае. Сейчас с охранником. Жарко, очень жарко. Ну что ж, поехали в город. Потратил, конечно, больше времени, чем хотелось бы. Полдня уже прошло. Надеюсь, больше мне ничего не понадобится делать на работе. В ближайшие несколько недель я нормально просижу на карантине дома. Рынок закрыт и даже огорожен. Веревочкой для непонятливых С, и, да, с другой стороны, кто-то пойдет на этот рынок, и он закрыт Правильно? Стэвик Хороший семейный автомобиль В Сингапуре такие саньонги Это такси премиум Ну что я вам должен сказать по поводу того, как это выглядит все на сукубите? А Сукувит вообще не скажут, что какой-то карантин. Все в порядке вещей, в торгуют курицей, ездят люди. Машин меньше, да, перемещаются явно меньше. В Наджентин муниципалитете тоже выставили шатер, готовятся тоже перекрывать дорогу и не пущать всех путешествовать. Два дня назад поздно вечером вышел указ правительства ко всем губернаторам провинции подготовиться к ведению следующего уровня угрозы или борьбы, следующего уровня борьбы с коронавирусом, с пандемией, который включает в себя усиленный контроль, так то создание эпидемиологических центров, запрет на перемещение, правда не было уточнено перемещения какие. То есть будет, можно ли будет перемещаться по городу, либо город и пригород тоже закроют. То, что будут перекрыты въезды в город, уже однозначно, уже в сети есть информация, что будут блокпосты и без необходимости не будет выпускать, то есть вам нужно будет доказать, зачем вам ехать из города. Либо потому, что у вас дом в другом месте, либо потому, что у вас там работа. Но как бы просто сказать, что работа у меня, отпустите, нельзя, нужно подтвердить это. Как писал наш муниципалитет, насколько я смог перевести, подтверждением того, что вы едете на работу, является карточка сотрудника, ID-карт рабочий, Вот, если есть. Ну а если нет, то нужно будет получить специальное разрешение. И вот где его получать, я уже не понял, ну, что по-тайски... По сути, мне не надо будет больше на работу ехать, я специально сейчас, последний день перед закрытием, успел съездить, хотя планировал завтра, но завтра уже режим локдаун. Так, еще один будущий блокпост. Скорая помощь. Пролетел. О, закрыто. Пожар в Таиланде вообще крайняя редкость. Снимал пожарную команду, а последний раз лет 8 назад в рамках съемки передачи про пожарных. Перекрыли дорогу и что-то тушат. Ну, на самом деле все уже сгорело. Если поездить по Паттайе дальше первой линии, там вторая линия, третья, по дворам, то можно найти много различных хибар стареньких, ветхих. В основном это различный самострой, где живут... Маргинальные слои общества, вот либо просто бедные люди, либо те, которые здесь давно жили, многие поколения, до того, как город расстроился. И вот в данном случае это вторая линия, сгорела вот такая вот подобная хибара. Я не вижу нигде погорельцев, может она вообще была не жилая, но в общем, все бы ничего, если бы не рядом здание, все это быстренько, оперативника потушили. Ну, а мы поехали дальше. Итак, мы на Джамтьен. Это улица Чайпрык. Ну и проверим пляж. Один человек в масочке, ребенок в масочке, с обратной стороны рыбаки и один турист. О, один в море, но ну, само собой в море без маски. Пусто. Правда, с пляжа никого никто не гоняет, хотя говорили, что полиция будет закроет пляжи, будет с них прогонять, но в общем я полиции не наблюдаю, не так, как на пукете полицейские патрули на пляже не дежурят. Так что непонятно, то ли пляж закрыт, то ли открыт, то ли условно закрыт. Ну, есть немного, но есть. Вот там дальше за лодками, я вижу, уже совсем нет людей. Интересный вопрос, кто должен закрывать пляж. Обратите внимание на этот столбик. Этот столбик говорит о том, что вот за ним пляж принадлежит военным. Когда в Таиланде говорят вам, что пляж невозможно купить, пляж принадлежит королю, имейте в виду, что... королю-то королю, но имеется в виду, что в стране и пляж контролируют военные. Эти столбики как раз об этом и говорят. Здесь герб военно-морского флота. И сразу же интересный вопрос возник. А кто, собственно говоря, должен закрывать пляжи? Потому что губернатор, провинции, либо мэр города Патая. а Патая он немножко, как город, он немножко особняком стоит от всех городов, это самостоятельная административная единица, это resort сити город отелей, и он может принимать самостоятельные решения независимо от провинции, от решений губернатора провинции, то есть у Патая вот такой определенный интересный статус есть. Пляж в Патае кто должен закрывать? Губернатор провинции, мэр Паттайи или все-таки военные, которые им заведуют? Так вот, из этой троицы только один генерал несколько дней назад, из Сатахипа генерал, сказал, что э, пляжи потаи закрыты. Ну, как я вижу, не закрыты вообще ничего. Закрыты, но не совсем. <рикрыты> Прикрыты. Ехали дальше. Фух. Чувствую, на этом карантине я растолстыю неимоверно. А что делать? Остается только сидеть дома и жрать. Красота! Джантьен пуст и уныл. Фактически все туристы уже разъехались. Только местные фаранги с тайками гуляют. У меня тут еще русские с ребенком. Но, может, местные. Местные остались? На самом деле, очень много, кто из местных пока что остался. Из моих знакомых, тех, кто пережил кризис 2014 года, фактически все остались. Как и мы. Люди с закалкой. Еще одна точка около Джамтен Бич Кондоминиума. Что здесь у нас? Так, ну здесь уже побольше, людей побольше. Никогда не видел пляж Джамтен таким пустым. Хоть и есть люди, но это можно сказать, тут людей фактически не осталось. Редкие отдыхающие туристы, скорее всего, даже не туристы, а число лежат, загорают, книжечки читают. Нету шезлонщиков, нету разносчиков еды, никто не пристает. Тоже такая концепция имеет место быть, когда никто не пристает. Так, мы переехали к рынку Джамтьен. Джамтиен Night Market. Он вроде как закрыт, но смотрю не совсем. Что-то работает. Окей. Проверили мою температуру. Так, работают напитки. Курица гриль у нас работает. Вончики работают, котлетки выкладывают свеженькие, пюрешка, жареная картошечка, О, русская еда. Вот до тех заборов, я так понимаю, постепенно к вечеру сейчас выложится. Ночной рынок работает, просто это я очень рано приехал. Детская площадка перекрыта рядом с ночным рынком, логично. А вот народу здесь полно на пляже. Тайцев и иностранцев, то есть нельзя сказать, что тут все иностранцы. Здесь тайцев тоже много на пляже. В процентном соотношении 50 на 50 но с другой стороны почему и нет когда людей мало когда все держат дистанцию и не причиняют друг другу беспокойство близким присутствием так на ну, источник остановился между 6 и 5 сойкой почему здесь ну, потому что здесь обычно тоже много очень людей как я вижу тут много отдыхающих все нам нужны дистанции полтора два то и три метра окей okay. и здесь тоже пляж открыт я бы даже сказал, что здесь уже полно народу, как будто бы и нету никакого карантина, там он целыми группами сидят, тайскими, а нет, наврал, это смешанные тайцы фаранги, но все равно толпой, почему, друзья мои, кафешки все продают, take away, внутри сидеть нельзя, зато можно заказать все с собой, поэтому они крупные, разборчиво написали все свои меню, килограмм, чего, манго, 35 рублей бат, сори. Шейки различные по 40, по 30, здесь написано только на вынос, он для тейк Под тай с креветками стоит 60 бат, ну нормально, хорошо. Так. Спайс от порк салат 50 бат, это, наверное, нам токму класс 50 бат, тоже недорого, слушайте. Может порции небольшие, в общем-то недорого. Ну, насколько я вижу дальше по улице, практически все рестораны работают а, с такими вот стоечками у входа на вынос, все тейк поэтому... Все нормально, поесть есть где, но до 10 вечера, до комендантского часа. После, пожалуйста, по домам все, рассядьтесь и не выходите. Окей, okay, ну мы поехали дальше, проверим, проверим последнюю часть пляжа, Северную. Почему я решил сегодня так подробно проехаться по Джамтьену, по пляжу Джамтьену, потому что он всегда неоднородный, если на юге там фактически нет людей, то в нескольких местах в центре и вот здесь, на севере, обычно всегда их больше намного. На севере Джамтина это то, что принято традиционно называть самым началом Джамтина. Итак, это Данктан, Патая бич или в народе давно известный как гейский пляж. Не думаю, что все эти люди геи. В основном здесь, я думаю, все с окрестных вот этих вот кондоминиумов собираются. А так вот приезжаешь на Данкан-Бич, и как будто бы в городе нет ни чрезвычайного положения, ни подготовки к закрытию города. А то, что там кто-то где-то какой-то генерал сказал про то, что пляжи потаи закрыть, так по-моему, вообще тут не слышали. Я думаю, что в один прекрасный день сюда приедет полиция и всех выгонит. Потому что, ну какая может быть борьба с коронавирусом, когда.. Все так близко друг к другу, такой толпой сидят на пляже. Кстати, здесь на Данфан клевый трехэтажный Севан. Видите, обзоры Севана? А не будет. Первый этаж там магазин, второй этаж кафе, а третий этаж, черт узнает, тоже кафе, но он сейчас закрыт, потому что все кафе закрыты. Ну что ж, на этом небольшой наш обзорчик Джамтиен пляжа. Ни разу не закрытого окончен. Прокачусь еще немножко по делам и домой.